школа кайлас демонические знания под соусом просветления вместо истины, тире магия и смерть когда женщина записала это видео она представляет себя с липером то есть человеком который может снимать информацию с закрытыми глазами просматривая действия другого человека и она в этом видео говорит о том, что там я в, во время работы с этой девочкой, для которой она проводит этот сеанс, представляюсь в ее глазах как страшное существо, рядом с которым находится дерево смерти, я так понял, которое гниет. Рядом находится там Вельзевул и рядом находится Сатана и так далее. Это не единоразовое такое проявление а, того, что снимают люди ясновидящие, когда они смотрят на меня. Обычно именно так и должно происходить. Это спасибо, это говорит о моей великолепной и хорошей работе. Ну и почему так?